Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Потапов и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного полезного видео. И я записываю это видео с тем, что у нас ну, начался новый месяц, 1 июня у нас в компании TLC э, вышел новый промоушен, э, который называется супер промо, э, то есть безлимитный бонус по программе G5 Challenge. Давайте вот вам покажу, как это все выглядит. И мы с вами его разберем. Так, один момент. Так. Смотрите, э, супер промо G5 Challenge, он работает с 1 по 30 июня. И можно э, зарабатывать э, безлимитный matching бонус. Давайте включу вам экран. Вы увидите, как это все работает. Э, смотрите. Э, Безлимитный мэчин бонус. Он работает вот с 1 июня по 30 июня целый месяц. Вы имеете право получать безлимитный мэчин бонус. Как это все работает? Вообще, что такое J5? Давайте я вам покажу, что такое j 5 в компании TLC. Это когда вы пришли в бизнес, зарегистрировались в компании, стали дистрибьютором. И вы, например, привели в компанию одного клиента, который на 40 баллов, 40 CV приобрел продукцию компании. Вам компания выплачивает 20 долларов, 50%. Подписывайте еще одного клиента на 40 CV, вам компания выплачивает 20 долларов. И всегда, когда приходит новый клиент, в компанию и покупает продукт, вам всегда компания платит 50% от балла. Четвертый клиент купил на 40 CV 20 долларов. И как только появляется у вас пятый клиент на 40 CV, программа считает, видит, что у вас 5 клиентов, вы автоматически зарабатываете 5 раз по 20 долларов. Это будет 100 долларов. И сам бонус по программе J5. Вам компания выплачивает 50 долларов в этом месяце. Итого вы зарабатываете 150 долларов по этой программе g 5 Если вы новичок и в бизнесе не более 30 дней, то вам компания за быстрый старт, один раз в жизни выплачивает 50 долларов. Итого новичок зарабатывает 200 американских долларов. Чтобы вы понимали, например, в Украине, вот, если разбирать по продукции чай заварной, 40 себе – это 50 долларов. 50 долларов, 5 клиентов по 50 долларов – это 250 американских долларов. А вам компания выплачивает 200 долларов. Ни одна компания в мире не платит такие вознаграждения, как компания TLC. То есть вот J5, сделали такую работу, вы 200 долларов получили. В следующий момент, компания говорит, что мы даем больше, чем вы ожидаете. И что такое безлимитный matching бонус Давайте вам нарисую вот в линейке. Вот смотрите, неделя с 1 третье 3 июня. У нас с пятницы по пятницу идут выплаты. Первое число у нас вторник, то есть вторник, среда, четверг. За эти три дня, если вы делаете работу, вот давайте вы. И, например, вы сделали программу J5, вот такую, 5 клиентов. Вы заработали 200 долларов. И у вас есть первая линия ваших партнеров. Смотрите. Первая линия. Вот один человек, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, во всех по-разному, у кого сколько человек. И вот они все делают тоже G5 программу. j 5 G5, G5. И за каждого человека, кто у вас в первой линии сделал G5, вы получаете 50 долларов. Ваш человек сделал G5, вы 50 долларов получили. Сделал G5, вы 50 долларов получили. За каждого человека вы получите 50 долларов. В данном случае, вот я нарисую 5 человек по 50 долларов, вы получите 250 долларов дополнительно. У вас есть вторая линия, это люди ваших людей, которых вы большинство и не знаете. А во второй линии вы знаете, что людей больше, чем в первой. И, например, у вас есть 10 человек, которые тоже сделали G5. G5, со второй линии вам компания выплачивает бонус 25 долларов. То есть 10 человек по 25, вы заработаете 250 долларов. И вот за то, что вы сделали G5, в этот период с 01 по 03, вы само собой 200 долларов заработали и matching бонус, то есть бонус наставника его по-другому называют. Вы зарабатываете 250 долларов с первой линии и 250 долларов со второй линии, то есть 50 долларов с первой линии и 25 долларов со второй. Первая неделя прошла, вы получили этот бонус. Следующая следующая неделя, давайте вот проведу вот так вот черту. И порисуем дальше. Следующая неделя у нас будет с 04.06 по 10.06 включительно. Вы сделали программу J5, и вы таким образом квалифицировались в эту неделю на мэчинг-бонус. И сколько бы людей у вас не было в первой линии, которые делают G5. Каждый человек, который сделал G5, вы с первой линии со своей получаете 50 долларов. Первый, второй, вот третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И, например, этот сделал G5, этот сделал G5, там 4, там 5 там пять человек, 6 сделали, до да? Один не сделал. Все, вы получаете за каждого вот шесть раз по 50 долларов, 300 долларов дополнительно. Вторая линия. Вторая линия. 25 долларов вы получаете со второй линии. Кто-то двоих вот подписал, кто-то троих, кто-то одного. Вот, кто-то двоих, кто-то троих. И, например, вот три, шесть, восемь и 4, 12 человек у вас во второй линии сделали э, G5. Вы заработаете еще 300 долларов. Вот за эту неделю вы по мачин-бонусу заработаете 600 долларов. Само собой, вам компания здесь выплатит 150 долларов за то, что вы сделаете G5, и 600 долларов, например, что сделает работу ваша команда. Итак, друзья, Выполняете J5, это очень крутой бонус, ни одна компания столько не платит такие вознаграждения, ни один маркетинг-план другой компании не дает такую возможность, человек, который сделал товарооборот 250 долларов, ему компания 200 выплачивает, да еще если вы это сделали, вы заработаете 200 долларов, да еще в вашей команде люди, которые делают J5, вы с каждого получаете с первой линии 50 долларов, а со второй линии 25 долларов. Но очень важно, чтобы это все работало в течение недели. За неделю считается товарооборот, мейчинг-бонус, товарооборот, мейчинг-бонус. Все, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Если есть вопросы, обращайтесь в личку. Всего хорошего дня. С вами был на связи Александр. Пока-пока.